Если тебя тревожит проблемная ногтевая пластина, и ты ищешь способ, как сделать себе прочный маникюр, обязательно посмотри сегодняшнюю серию, которая будет посвящена новой базе Similac Fiber Base. Я представляю самые важные ее преимущества, расскажу о ее свойствах и покажу, как с ее помощью нарастить натуральные ногти. Приглашаю к просмотру! База Файбер от Симилак имеет густую консистенцию, которая позволяет укрепить натуральную ногтевую пластину и нарастить ее на шаблоне до одного сантиметра. Свойства самовыравнивающейся базы Файбер позволяют выровнять и придать необходимую форму ногтевой пластине. В состав базы входят нейлоновые волокна, которые оберегают маникюр во время наших ежедневных обязанностей. База является эластичной, а после сушки в лампе она крепкая и твердая, что делает ее идеальным продуктом, который укрепляет слабые и ломкие ногти. Болотна создают что-то вроде оберегающего пластыря, который идеально подойдет для потрескавшегося ногтя. Она имеет молочный оттенок, который является отличным базовым цветом для полупрозрачных оттенков гель-лаков, например, в французском маникюре, а также для неоновых и пастельных цветов в летнем сезоне. Вам интересно, как с ней работать? Нет ничего сложного. Давайте перейдем к пошаговому нанесению базы Fiber. Хорошо подготовьте натуральную ногтевую пластину под маникюр, пододвигая кутикулу кушером или обработайте ее фрезеровочным станком, используя для этого специальные фрезы. Укоротите натуральные ногти пилочкой. Лучше всего использовать пилочку абразивностью от 180 до 240 грит. После этого обезжирьте ногти салфеткой, пропитанной средством Nail Cleaner. Закрепите шаблон для наращивания, например, Similac Shaper Slim Nail Form. База Fiber имеет очень хорошую адгезию, в связи с чем праймер не обязательно наносить. Нанесите на форму Семилак Fiber Base для того, чтобы сделать основу для наращивания. Каждый ноготь по очереди просушите в лампе. Базу Симилак Fiber можно сушить как под ультрафиолетовый, так и под лед лампой. Время сушки для разных видов ламп указаны в таблице. Аккуратно снимите шаблон. Нанесите второй слой fiber Бейс на весь ноготь. Дополнительно каблю продукта укрепите ногтевую пластину. Еще раз просушите в лампе. Обезжирьте все средство Nail Cleaner. Приступите к обработке формы ногтепилочкой, например, лодочкой абразивностью 100-180 грит. Зашлифуйте все бафом. Нанесите выбранный цвет гель-лака семи-лак. Далее просушите все в лампе. Наносим топ для гель-лака и еще раз сушим. В конце следует втереть масло для кутикулы. Нанесение базы Fiber довольно простое и очень приятное, а твои ногти еще никогда не были такими крепкими и твердыми. Уже сегодня попробую новую базу и поделись своим мнением в комментарии под этим видео. Если ты в этом деле новичок, приглашаем в нашу Академию Симилак, где мы откроем для тебя мир маникюра и расскажем о секретах стилистов.